42-летняя Наталья Смыкова прокомментировала заявление арт-директора 90-летнего актера Ивана Краско Вячеслава Смородинова о том, что она «охомутала» пожилого человека и собирается за него замуж в корыстных целях, в частности, претендует на его дачу, стоимостью 6 миллионов рублей. Также она ответила на вопрос об отношениях с Краско, как с мужчиной. Напомним, что у народного артиста России Ивана Краско было четыре жены. Четвертая, Наталья Шевель, была его ученицей, младше актера на 60 лет. Они поженились в 2015 году и через три года расстались. И вот теперь в жизни Краско появилась еще одна Наталья, его давняя поклонница. Я давно слежу за его творчеством и жизнью. Недавно мы познакомились. И эта встреча перевернула мою жизнь. Он талантливый, интересный во всех отношениях человек, объяснила свой выбор Наталья в интервью. Вопрос об интимной жизни с человеком, которому в сентябре исполнится 91 год Наталья сочла не очень корректным. Тем не менее она ответила, у нас отношения складываются, как и у всех пар. Иван Иванович – очень романтичный человек. Опровергла она и опасения некоторых коллег Краско, что она якобы заставит его исполнять супружеский долг, а у него не выдержит сердце. «Самое главное для меня – здоровье Ивана Ивановича». «Я буду оберегать его и делаю все для этого уже сейчас», отметила Наталья, добавив, что постоянно навещала любимого, когда он был в санатории из-за коронавируса и готовила ему любимые пироги. Она твердо заявила, что не является меркантильным человеком, никогда об этом не думала и периодически, когда это необходимо, сама финансово помогает Краско. Брачный контракт готова подписать. Без проблем. У меня есть свой доход, которого мне вполне хватает, подчеркнула Наталья, отметив, что не собирается переезжать на дачу к Краско, а жить с ним намеренно на своей жилплощади.